Ребята, всем привет! Вот и стал я владельцем нарезного оружия. Не буду вас долго томить. Вот моя винтовка. Ну, новая бы ушная, для меня новая. Elast 102. Достаточно уже так долго я выбирал оружие себе нарезное, получил документы еще в прошлом году. И ну, рынок сейчас такой, что быушные стоят как новые. Ну, если она там стоила тысячу, к примеру, новая, то сейчас стоит полторы быушные. Вот так Особо ничего не привозят сейчас. Поэтому взял ушное ружье. Хотел совсем другое, хотел себе турецкое, как бы не изменять, но взял австралийский карабин. Здесь он у нас идет в 308 калибре. Я хотел именно 308 калибр, не 30.06, не меньше, потому что 308 калибр он у нас перекрывает в Беларуси все виды охоты. От лося, ну грубо говоря, там, до лисы. Дешевые патроны, хорошая настильность. выстрела. Идет с толстым стволом, такая уже с прицелом на точную стрельбу, высокоточную. Но для высокоточной стрельбы нужен хороший патрон и хорошая оптика ничего из этих двух перечисленных у меня нету поэтому что имеем, то имеем Но, э, купил я ее в комплекте с прицелом ну такой полузагонник 3,9 крата сейчас мне китайцы уже давновато прислали этот прицел Discovery Optics сейчас я вам покажу и мы попробуем его пристрелять это мое первое нарезное я до этого практически никогда не стрелял с нарезного, поэтому стрелок я вообще не неопытный. Оптику никогда не пристреливал, поэтому сейчас это мой будет первый опыт в жизни. И вы посмотрите, что у меня получится. И вообще, э, ну, подсказывайте, пишите комментарии, что делаю правильно, что неправильно. Советы давайте, все буду читать, буду интересоваться. Смотрим, что за прицел. Сейчас я его поближе покажу, расскажу прицел от Discovery Optics, вот такие стринги идут в комплекте, значит у нас 5 на 30, 56 линза, фир, не знаю что значит фир, вот такая вот сеточка, имеет он подсветку, сейчас включу, все так достаточно туговато ходит, вот такая подсветочка тоже вполне себе ничего. Что характерно, вот тут 1.6, допустим, и промежуточная выключается. Тоже очень удобно. Отстройка от параллакс Барабаны такие серьезные тоже. Раз. Такие вот клики. Не знаю, насколько они хорошие, нехорошие эти клики. Можно обнулить это все дело, когда пристреляем. Сегодня будем у нас стрелять в Новосибирск. 9,3 грамма или 9,4. Что-то такое. Значит, Я там повесил мишень. У нас рубеж 96 вроде метров. Как у меня нету дальномера. Но, ну, грубо будем считать, говорить 100. Здесь у нас поправки в мрадах на, на прицеле. Поэтому это очень удобно. Получается на расстоянии 100 метров. Один клик это один сантиметр. Так, в общем, что мы имеем, австралийская винтовка, новосибирский патрон, китайский прицел, неопытный стрелок, абсолютно. И будем делать первый выстрел и пытаться зацепиться за мишень и там уже вводить поправки. Единственное, что я не взял рулетку, чтобы мерять, ну я думаю, что на глаз примерно раз-раз и пристреляем винтовку. Так, ну вот наше попадание вот сюда целился, получается, сюда попал. Где-то 10 сантиметров правее и 35 сантиметров выше. Ну, сейчас пойдем попробуем ввести поправки и сделать еще один выстрел. Так, не туда крутил. Да. Раз, два, три. Раз, два, три вот так это сейчас мы по высоте посмотрим правильно ли я правильно ли я ее моя стрельба это первый выстрел потом я тут начал не те поправки ввел, вообще в мишень не попал выше попало и потом еще тут слева справа Получается там написано на... на барабашке лево. Это значит, если цель надо, ну, если оно вправо смещает, значит надо крутить лево. Сетка прицела смещается вправо, но мы на барабашке написано налево. Мы крутим налево. Ну и вот. Уже думал, что-то не то делаю, но ну, все, разобрался вроде. Сейчас сделаем три выстрела, посмотрим. Посмотрим, как будет кучность. Ну последний сдернул Последний сдернул Надо еще один выстрелить Этот, этот не в счет Так, ну что, пошли посмотрим Так, ну вот, что у нас получилось Значит, сколько тут Полтора сантиметра по центрам вот это вообще пуля в пулю коснулась. Ну вот это я сдернул и сам почувствовал. Это у нас новосибирские патроны. Хочу еще барнаульских. У меня есть пачка, хочу кучку э, сделать, посмотреть, как барнаулом стреляет. Э, так. Ну, в принципе, я доволен, если честно. Очень даже доволен вот тем, что у меня получилось. Кольца тут не родные, получается когда заказывал прицел, то я неправильно кольца заказал не под планку вивера и мне пришлось эти кольца дозаказывать все я грамотно установил, кольца притер посадил на фиксатор резьбы но есть тут одно но в этой всей конструкции то что кольца алюминиевые и довольно таки высокие но мне с ними удобно как раз вкладка хорошая но все-таки алюминий достаточно мягкий, металл, и, возможно, тоже дает погрешность при стрельбе. Ну, это все мы узнаем опытным путем. Пока сейчас будем стрелять Барнаулом, посмотрим, как Барнаул ляжет. Так, ну вот Варнаул. Ну сколько тут? Э, между вот этими вот здесь где-то 5 сантиметров. Вот мой палец. Если это считать за отрыв, то тут между этими сантиметра 3. Ну тоже неплохо, в принципе, зверя закрывает. Сейчас немножко еще левее смещу точку, последние пару выстрелов. Так, сейчас мы обнулим барабаны, выставим в нули. Вот здесь такая есть штучка, она откручивается, монеткой можно открутить. Все, мы можем снять барабан и поставить на ноль. Все, у нас ноль стоит. Мы теперь будем знать, что у нас карабин пристрелян в ноль. Так, вертикальные тоже в ноль. Сейчас стрельнем и посмотрим, что у нас тут получилось. Ничего ли не сбилось. Сейчас сделаем контрольный выстрел. Посмотрим, попаду я или нет. Все, отлично. Отлично, Прилетела туда, куда целился. Все. Ну что, друзья, последним выстрелом попал, куда целился. В принципе, поправки все ввел. Пока прицел э, СТП держит, посмотрим, что будет дальше. Ну, в принципе, прицелом я доволен. Довольно так светлая линза, все видно. Единственное, на максимальной кратности такой как бы угол обзора маленький. И ну, чуть где неправильно голову поставишь, сразу лунные кольца ловишь. Ну там есть отстройка от параллакса, она помогает. В принципе. Ну, конечно, на охоте там эти все крутилки. Эта винтовка позволяет делать дальние хорошие выстрелы. Но пока что надо научиться стрелять. Чтобы делать дальние выстрелы, там за 200 метров, нужен хороший патрон, чтобы была хорошая кучность. Чтобы исключить ошибки оружия, чтобы если промазал, это была ошибка стрелка. Может моя ошибка, что я сейчас стрелял в перчатках. Ну так, прохладно, лучше в перчатках, но зато тепло. <как> Новосибирский патрон показал кучность намного лучше. Практически в два раза, чем Барнаульский. Ну, у меня есть. Так что пока буду охотиться с Новосибирском. Посмотрим, что там будет дальше. Может, может в скором времени появятся у нас нормальные патроны по доступной цене. Но пока что буду охотиться с Новосибирском. Еще ни разу я на охоту с карабином не уезжал. Только вот второй раз пострелять. Сделал где-то порядка 30 выстрелов с него уже. Ну, это практически мои единственные выстрелы с нарезного. Заходите, кому интересно, смотрите прицел Discovery. Ну, ценник демократичный с Алиэкспресса. Ну, мне его прислали на обзор, но, скорее всего, это тот, при, та оптика, которую бы, если бы по своему бюджету, я бы себе заказывал. Так я, как бы, сэкономил на оптике, получается, купил себе чуть подороже карабин. Мои приключения с оружием на охоте вы в скором времени увидите, поэтому не забудьте подписаться на канал, оценить это видео. Увидимся в угодьях. Пока что я воодушевлен. Хочется уже на охоту. хочется. Давным-давно я уже кабана не стрелял. Уже, наверное, вот как канал у меня появился, так и на кабана как-то я не выезжал. У нас были... Ну, нельзя, только на яму. А сейчас уже разрешили, поэтому... Думаю, что скоро будет на канале Охота на кабана, надеюсь на это Все, увидимся в угодьях